Здравствуйте! Мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске Ратификация и ее последствия. Секреты бронирования, Мораторий 2023. Воинская отчетность. Налоговый прогноз. Ратификация и ее последствия. Итак, договоры о присоединении к России еще четырех регионов ратифицированы. Таким образом, с 30 сентября, дата подписания договоров, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области больше не считаются территориями иностранного государства, в том числе для целей налогообложения. Для действующего бизнеса с присоединенных территорий предусмотрен переходный период для применения налогового кодекса. Организациям и предпринимателям, работающим с такими принятыми бизнесменами, следует учитывать, торговля с ними больше не экспорт и не импорт. Секреты бронирования Уточнен ряд моментов организации работы по бронированию работников для их освобождения от мобилизации. В частности, бронирование проходит на основании перечня должностей и профессий, которые утверждаются Межведомственной комиссией по бронированию и ежегодно уточняется. Организация имеет право забронировать своих работников в возрасте, начиная с 27 лет, по соответствующим должностям и профессиям, которые имеют существенное значение для выполнения установленных мобилизационных заданий. В исключительных случаях проводится бронирование граждан, должностей и профессий, которых не входят в утвержденный перечень, так называемая персональная отсрочка. Мораторий 2023. Мораторий на надзорные проверки продлен и на следующий 2023 год, но он касается только плановых мероприятий для бизнеса с умеренной, средней и значительной категориями риска. Остальные организации предпринимателей получили право до проверки запросить профилактический визит контролирующего ведомства с тем, чтобы избежать штрафов и иных наказаний за возможные нарушения. Воинская отчетность. В связи с объявленной частичной мобилизацией оголились проблемы воинского учета у работодателей. К тому же подходит отчетная пора. Подробности ведения военно-учетной работы и сдачи отчетных форм можно узнать из нашего материала. В нем же размещены образцы заполнения. Для вашего удобства мы подготовили также таблицу, которая поможет наладить взаимодействие с военкоматом в уходящем году и на будущее. Налоговый прогноз. Стали известны планируемые размеры коэффициентов дефляторов на 2023 год, и, конечно, они выше, чем установленные на текущий год. А это значит, что УСН станет доступна большему количеству желающих, вырастет сумма авансового платежа по НДФЛ за патент на трудовую деятельность иностранцев, подрастет торговый сбор. Правительство утвердило план первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации. Среди них для мобилизованных предпринимателей отсрочка по уплате налогов, страховых взносов и других обязательных платежей, перенос срока представления отчетности, кредитные каникулы. Для мобилизованных предпринимателей и руководителей МСП – пятидневная отсрочка на оформление доверенности новому руководителю и передачу дел. Для мобилизованных работников – продление сроков действия разрешений, например, аттестации в упрощенном порядке без проведения оценки знаний, умений и иных процедур. Региональные обуцмены также предложили меры для спасения бизнеса в период мобилизации. Это, например, такие предложения. Ограничить число работников, которых могут забрать у организации на нужды обороны количеством не более 10%. Компенсировать за счет средств национального проекта «Демография» обучение или переподготовку работника, принятого на место мобилизованного. В Москве пособия и социальные выплаты с 1 января следующего года будут увеличены на 10%. Что касается мобилизации в столице, близкие и родственники мобилизованных уже сейчас могут обратиться с заявлением в городской центр поддержки семей мобилизованных о получении выплаты 50 тысяч рублей в месяц в качестве адресной социальной помощи. А мы напоминаем, что с помощью моего дело бюро вы можете бесплатно смотреть видео выпуски новостей и вебинары, повышать квалификацию по программе ИПВР.